Вот как считаете? Что такое ясная картина? Чё, ферма, было с... Презентация проекта. Все, что было оцифровано, это цифры. да? Аналитика. Аналитика. Визуализация модели. Да, согласен. Что еще? Что... Конкретный пример ясной картины. Что это такое на пальцах? Пример успеха. Примеры успеха, к которым мы движемся, тоже согласен. Фотография будущего. Фотография будущего в чем она? В JPEG. В JPEG. Факты, слова. Прошу. Видимое и невидимое. Видимое и невидимое. Как это так? Как это пощупать? естественно, уже представление. Конкретное описание той картины, того представления, к которому мы придем. Например, мы используем систему координат продукт, продажа и система ценностей компании. Вот, например, в такой системе координат можно описать невидимое еще сейчас, чтобы оно потом стало явью. Отлично. Что-то еще на практике? Карта проекта что 3D визуализация 3D визуализация что это такое за 3D визуализация в смысле условно если я например новый гази открываю своей команде вот типа вот такой вот макет то есть очень понятный простой макет 3D макет понимание по срокам понимание по срокам ясная понятная картина по срокам Люди команды. Люди команды, что это значит? Ну, те, кто состав. будет окружать себя там. Конкретный состав людей, которые вместе с тобой этот путь пройдут, к тому, к той картине, которую мы нарисовали. Структура, да? Структура чего? Структура предприятия. Вот это хороший пример. Значит, календарь, и в продуктах, проектах и в деньгах. Понятная картина в цифрах есть, и в это датах. На год, там, да, на месяц, на квартал. И вот. один большой дешборд на да, А1 в формате на входе. Вот отличные примеры пошли. Есть, первые мы примеры говорили как предприниматели. Мы фантазировали, рисовали, а потом пришли к датам и цифрам. Так вот, ясная картина, ясная картина, это такая культура, любую мысль, подуманную или сказанную вслух превратить в конкретный факт, записанный в общедоступном месте. Простой пример, ясная картина – это каждая задача, которую вы поставили, записанная в общедоступном месте, в электронной доске задач. Ясная картина – это понятный приоритет между проектами в вашей карте проектов. Ясная картина – это четко по шаблону расписанное будущее, к которому вы хотите прийти. Не надо 50 листов, надо три строчки, но они записаны. Они записаны в конкретном документе. Ясная картина это каждый следующий шаг, который по клиенту запланирован, записанный в CRM-системе. Кто ведет? CRM? CRM. CRM ну, все, все, все, наверное, все, да, конечно. Ясная картина это культура. Любую сказанную мысль тут же. Фиксировать в доступном месте. Простой пример. Собрались навстречу. Ребята, я вернулся с потока МЗМ, был вчера блок Виктории. Мне там все расписали, сейчас стало все понятно, что нужно делать. Нужно просто взять и запустить литген вот так-то, так-то, так-то. Поехали, поехали, разбежались. Ясная картина была попрана. Она вообще не ясна. Она была попрана, жестоко попрана, жестко. Потому что предприниматель, чья функция визионер, который видение свое несет, да он прибежал. И вместо того, чтобы это видение на конвейер поставить, чтобы оно было реализовано, да, он вместо этого внес сумятицу, смуту и убежал. Осталась команда администраторов, исполнителей, ад, исполнительный директоратом или просто конкретные руки, кто это будет делать. Они поняли, что что-то очень классное. А что конкретно? Вы все поняли? Да, все поняли. Все записали себе в блокноты? Все записали в блокноты. И разбежались ясная картина была попрана так делать нельзя когда совещание проходит он обязательно проходит с проектором с google документом чтобы все одновременно в нем работали и каждый следующий шаг в этом совещании пишется в блоке следующие шаги обязательно для этого нужно не 4 часа нужно 25 там 40 минут на совещание но каждая мысль которая была высказана согласно закону ясной картины, должна быть четко записана. иначе это выредительство для вашего бизнеса иначе вы свои высокие энергии визионерства начинаете рушить на голову администраторов которые не способны на языке этих высоких энергий разговаривать они соответственно ничего до результата не доводят ясная картина это любая высказанная мысль любые приоритеты любые сроки любые формулировки записанные в общедоступном месте вот это вот ясная картина